И люди начинают считать, получается, что даже по мелочам вот на молоке, на, на, на, на продукты, таких как хлеб, молоко, масло, что-нибудь такое, небольшое, недорогое. И то получается экономия до 20-30 тысяч в год получается у людей. 20-30 тысяч в год экономии. То есть получается, что человек, только зайдя в эту систему, становится богаче процентов на 10-15. Я вот смеюсь, вы смотрели последний раз открытие, открытое это выступление Путина, да? Им вопросы мы задавали, он говорил.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 Я всерьез смеюсь, мы говорим, что наши программисты уже вешаются постоянно. Но как, как только с ними вами говорит, опять что ли новое задание? Мы еще предыдущие не сделали, дайте нам доделать. У нас постоянно очень много идей, предложений много.